Эй, члены психбольницы Немиркин, мы очень благодарны за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказали. Ваша постоянная помощь, репосты и лайки помогают каналу продолжать нашу миссию, сделать контент о психологии и психическом здоровье более доступным для всех. Так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Что вы понимаете под термином «психотическое расстройство»? Знаком ли вам термин «психоз»? Каковы некоторые определяющие признаки психотического расстройства? Знание ответов на эти вопросы может быть очень полезным для раннего распознавания расстройства и обеспечения надлежащего лечения. Вот пять признаков психотического расстройства. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены профессионального диагноза. Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то другого может быть психотическое расстройство или любое другое психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Итак, вернемся к видео. Первое – бред. Бред — это фиксированные убеждения, которые не меняются даже при наличии доказательств, свидетельствующих против них. Самый распространенный тип — преследования – убеждение в том, что кто-то пытается их преследовать. Существует также бред величия, когда человек считает себя исключительным, превосходящим всех остальных. Знаете ли вы человека, который твердо верит, что конец света наступит в 2020 году? Это пример нигилистического бреда, когда человек верит, что произойдет большая катастрофа. Если у человека развиваются подобные бредовые идеи, это может быть хорошим поводом для посещения терапевта, поскольку это может быть вызвано скрытым психическим расстройством. Второе – галлюцинации. Вы когда-нибудь слышали о том, что кто-то видит то, чего не видят другие? Люди, которые воспринимают то, чего на самом деле нет, могут испытывать галлюцинации. Это может быть убеждение, что вы видите человека, когда его на самом деле нет, или слышите голоса, когда никто не говорит. Однако важно отметить, что наличие галлюцинаций само по себе не означает, что у вас психотическое расстройство. Это может быть обычным явлением, особенно в определенных культурных контекстах. Однако, чтобы убедиться в этом, не помешает проконсультироваться с психотерапевтом. Номер три – дезорганизованное мышление. Помнишь, мы ходили в парк аттракционов? О, я действительно хочу учиться прямо сейчас. Может, нам стоит заказать поездку в Италию? Это предложение является примером неорганизованного мышления. О дезорганизованном мышлении часто можно судить по речи человека, когда он постоянно переключается с одной темы на другую. Другим примером дезорганизованного мышления является сбивчивость, когда человек просто переходит на многочисленные и не связанные между собой касательные. Если вы заметили подобные несоответствия в речи, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом, чтобы выяснить их первопричину. Номер четыре – грубо дезорганизованное или аномальное двигательное поведение, включая кататонию. Поведение – это любое наблюдаемое действие, которое человек обычно совершает. Однако для тех, кто страдает от психотического расстройства, даже повседневное поведение становится проблемой. Отклонение и поведение от нормы является основным признаком основного психотического расстройства. Дезорганизованное поведение может проявляться по-разному, например, в непредсказуемом возбуждении. При одном из таких расстройств – кататонии – у человека снижается реакция на окружающую среду. Они могут полностью перестать двигаться и долго оставаться неподвижными в определенной позе, что называется мутизмом и ступором, или чрезмерно двигаться без всякой цели, что называется кататоническим возбуждением. И номер пять – негативные симптомы. Это не означает, что человек негативен эмоционально. Они называются негативными, потому что им не хватает черт, которые могут быть у типичного человека. Это означает отсутствие определенных факторов, которые присутствуют у тех, кто не страдает расстройством. Например, человек может демонстрировать меньше движений, направленных на достижение цели, что называется отменой, или быть менее способным испытывать положительные эмоции от приятных вещей, что называется ангидонией. Человек также может демонстрировать меньшую эмоциональную экспрессию, уменьшая контакт лица, глаз, движение рук или кистей, которые обычно дополняют речь. Это пять признаков психотического расстройства, как указано в Диагностическом и Статистическом руководстве по психическим расстройствам, или DM5. Однако цель этого видеоинформирования, и его ни в коем случае нельзя рассматривать как средство для самодиагностики. Если вы чувствуете, что вы или кто-то из вашего окружения может быть связан с каким-либо из этих признаков, настоятельно рекомендуем вам обратиться за профессиональной помощью. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте поставить лайк и поделиться им с теми, кому оно может быть полезно. Подпишитесь на канал Немиркин, чтобы получать новые материалы. И супер спасибо за просмотр. До скорой встречи!